Это легкие понедельник с Алла Заднепровская. Меня зовут Игорь, и со мной основательница международной интегральной коучинг-школы, и просто волшебница Алла Заднепровская. Алла, здравствуйте. Привет, Игорь. Здравствуйте всем. Рада в такой, ну, у меня солнечный день. Надеюсь, у вас как минимум да, солнечный в душе, да, как максимум, возможно, солнышко и на улице. И, а это такой предвестник легкости точно. Давайте сразу к делу. Сразу начнем с кванта. Что мы будем... Прямо обозначать? сразу? Как-то прямо... ты прямо в этот раз... Да, да. У меня есть заготовка, но она все все равно связана с квантом. Поэтому давайте. Итак. Да? Что же нам готовит квант на эту неделю? Вот так вот я... Тишина и уединение. Вообще не... <связано> Вообще неожиданно. Неожиданно, неожиданно. Но ты знаешь... Когда я открыла, у меня просто прям накануне была сессия с клиентом, коучинг сессия, где клиент, кстати, клиентка из Пекина живет в Китае уже там лет больше десяти, и как раз она, когда о себе говорила и говорила о своих каких-то, о своей страсти, написала, mm -hmm. что ее страсть тишина и уединение. Это тоже для меня было очень Необычно звучало, да? Страсть. Оказывается, это может быть страстью, да? Да, это что-то в моей голове. Видишь, опять, как важно убирать свою голову. И то, что... Э, голову в кавычках, конечно, да. То, что... Свои представления о том, что такое это шумное уединение. Э, вот. И слушать клиента, и на его языке э, помогать ему ориентироваться в пространстве и в своей жизни. Но тишина для меня это источник ресурса, конечно же, и в, в каком-то смысле тогда там точно есть соединенность со страстью. И тишина обладает целебной силой. Но если сказать, вернуться к моей клиентке, то по сути это еще и контекста зависимо. Может да. быть, страстью то, чего давно не было, или есть такой уже дефицит. в голове... Да, да, дефицит. Очень сильный. И есть в голове, что и никогда не будет, знаешь. И тогда это как будто становится недостижимым, и тогда есть ощущение, что я страстно этого хочу. И вот тут вот как раз вот эта слепка и произошла у моей клиентки. Ну, а, это редкий такой запрос, наверное, все-таки на коучинг, да, что я хочу тишины и уединения. Это какой-то больше подсознательное что ли стремление может быть человека Редко но опять быть. же смотри это же не цель это способ ну, способ как-то одного из путей прийти к какой-то цели вот и самое главное что нужно от нас от коучей тогда это помочь э, определить нашему клиенту э, чего же он хочет благодаря этому да? вариантом решения какой цели является этот способ у нас в одна цель – облегчение, облегчение жизни разных аспектов. Как мы можем это связать? На самом деле в тишине очень много легкости. Я намеренно держала паузу, чтобы мы это почувствовали. Вот когда есть тишина, то как будто бы, ну, для меня, да, делюсь, а ты сейчас поделишься как для тебя, как будто бы есть некая невесомость. Я как будто бы становлюсь в ней легче. И я как будто бы тогда даже, ну, немножко э, отрываюсь от Земли. Вот. И есть некое такое состояние, э, состояние, э, где я, ну, чуть ближе к космосу, что ли, да, чуть ближе к облакам, э, и состояние какого некого такого полета. Ну, с чем у нас ассоциируется легкость? А тишина в наше время особенно, она, возможно, чаще всего в уединении. И то не факт. Если кто-то <связывается> ворвется или звонок, но ну, нужно позаботиться о том, чтобы нас никто не трогал, и тогда вот эту самую тишину можно поймать. И поймать вот это состояние полета и легкости в нем. А, как нигде? для тебя это? На самом Извините. деле для меня это о, очень важно для меня, вот даже с детства я любил такое уединение, где-то забиться в угол, помечтать, о чем-то подумать. И сейчас это тоже какая-то такая для меня э, потребность, но вот неосознанная. Вот вы сейчас сказали об этом, я, я, мне есть над чем подумать. Я вот думаю, как это превратить в лайфхак, потому что для меня это вечером происходит перед сном, где я могу как-то спать мои близкие, я могу как-то подумать наедине, побыть с собой. Вот. Как это превратить в утренний лайфхак? Вот это, ты вот, знаешь, значит. в твоем вопросе, в том, что ты сказал, был ответ, даже не заметил. Ты сказал, для меня тишина всегда была способом таким вот побыть с собой наедине и помечтать. Смотри, mm -hmm. вот она и связочка. Помечтать. Uh -huh. В уединении можно помечтать. Значит, получается, что мечты это наш способ стать более легким и, ну, вот это почувствовать. Ну, когда мы мечтаем, мы тоже как будто бы отрываемся от земли, ну, тоже да. как будто бы вот в неком таком, в некой соединенности с собой. И тут есть и покой, да, некий. И вот это ощущение полета и легкости, тут это самое наше будущее – так как мы мечтаем и вспоминаются слова лао мне прямо сейчас они очень простые они очень мудрые что покой есть главное в движении такая мудрость я когда то когда услышала и очень часто наши клиенты уверены что и твои когда говорят вот я хочу хочу хочу вот она цель я хочу убежать. ну а потом они говорят, я понял, мне надо замедлиться, чтобы осознать, чтобы выбрать, чтобы сонастроиться, чтобы, э, ведь когда я вот быстро-быстро, то есть какое-то и напряжение, и тогда бессознательные страхи могут нас, да, и захватить. А если мы замедляемся, то у нас все, ну, Говорят, что контроль – это иллюзия, я же и говорю, но все-таки ощущение большего контроля, да, в этом движении к своей цели присутствует, потому что я осознаю, что я делаю, я осознаю свои страхи, я осознаю себя и, возможность с ними справиться, я осознаю, что может пойти не так, и у меня есть в рукаве Василисы разные варианты, что с этим делать. Вот покой есть главное в движении, и это, наверное, я бы и взяла вот таким вот лайфхаком Лаудзы тоже подтягиваем к коучингу. Я всегда говорю Сократ первый коуч вот Лаудзы в нем тоже очень много, когда читаю, очень много того, что у меня связывается как-то, коннектится с коучингом. Ну, коучинг хоть и молодой, но все-таки он корнями своими, да уходят там и философские какие-то вещи, и глубоко психологии психологию в психотерапию. В стаицизм. В стаицизм. точно. И получается, что вот э, эти корни, они его подпитывают. А это нечто, да, такое, как современное, такое. Э, такое, знаешь, если на языке архитектора, то это тогда не корни, а фундамент некий, да, э, который там и психология, и психотерапия, и философия, и все прочее. А это не, не такое вот это мощное здание, как старинное, а уже такое, знаешь, вот это летящее вверх, много стекла, современное такое здание, которое соответствует реалиям нашего времени. Вот как-то так я это понимаю. Но я задал вопрос, да, как это можно в утро привнести. Вот утро мне совсем не ассоциируется с тишиной и и, и и сам же подумал о том, что на самом деле любое занятие, которое ты делаешь сам, то есть начиная с зарядки, да, какого-то спорта и прогулки, хотя они у меня вечерние, но тем не менее, даже мытье посуды и процесс и, пылесоса не тоже может стать в этом плане абсолютно точно Фоспор, Ты да. знаешь это точно Фоспор. и для многих я это прям слышу что как раз утро является вот этим целебным ну правда чаще от женщин слышу я люблю вставать когда все мои еще спят заварить себе чай посмотреть там куда-то вдаль встретить восход может быть даже кто-то говорит все разложить по полочкам и там не знаю как раз ту же посуду перемыть, как, как будто бы, знаешь, вот навести такой вот порядок и подготовить себя к этому дню. И еще один тогда прям лайфхак. Если так не получается, то можно, пока мы не открываем глаз, но уже проснулись, вот этот, ну, небольшой промежуток времени тоже взять, как вот эту несколько минут безмолвия, уединения и тишины где можно поблагодарить себя родных бога вселенную э, за и здесь уже ставлю три точки у каждого из нас есть за что благодарить Это такой мой утренний точно ритуал это э, действительно задать себе вопрос что меня ждет хорошего Мы ну, уже как там в одной из наших передач это упоминали настроиться на этот день да на настройка там подкрутить э, вот эту ручку приемника нашего состояния на тот лад который нам нужен и может быть проговорить э, какие сегодня мои качества мне хочется в себе да, проявлять для того чтобы этот день прошел наилучшим образом и я в нем была легкая чувствовала эту легкость да, двигаясь к своим целям осознавая, что со мной происходит, и наслаждаясь жизнью. Вот вас и думаю, легко сказать, Алла, легко сказать, я просыпаюсь, у меня в голове такое кипеж, да, с чего начать, что делать, и то и другое, вот, и как-то ну совсем мне сложно это соединить. Ну, смотри, все на самом деле это просто привычка, привычка, и если ты ну, просто попробуешь как-нибудь, ну, вот, именно настроишься так. Я хочу попробовать все-таки, э, когда у меня получится, да, я прям э, ставлю себе такое намерение. И в какой-то день ты подумаешь об этом, в полдень, о, я ж хотел, <смех> так и не получилось. Главное не ругать себя, вот это важно. Новая привычка встраивается, если мы себя поддерживаем, а не мочим. Вот, как я молодец, что я вспомнил. На следующий день ты уже вспомнишь об этом, когда проснешься, откроешь глаза. Так, я же хотел. Ну, хорошо, закрою, попробую, да. А в следующий раз ты проснешься и сделаешь. Так, и, и, и тогда у нас плавное сидение с моей заготовкой, с нашей уже постоянной рубрикой «Вопрос в постель». Извините, так я его неоднозначно назвал. И э, можете ли вы сформулировать некий вопрос? Вот я в данном случае как клиент, получается, да, который хочет достичь утреннего спокойствия. Какой вопрос вы бы мне задали? Для того, чтобы, чтобы я почувствовал продумали. тишину и э, спокойствие момент пробуждения. Угу. Так, сейчас подумаю. Я знаю, какой вопрос я себе задала бы, но не тебе, судя по тому, что ты рассказал, как ты пробуждаешься. Я, я себе задаю, что со мной сейчас, но я, ну, действительно медленно у меня это происходит, ну, то есть так плавно. Но это не, не, не всегда так было, я себя так, ну, такую привычку себе внедрила в свою жизнь, а тебе... Кстати, я хотел создать эту рубрику. Простите, что я так уже сам отхожу от своего вопроса. Нормально, э нормально, я, я еще думаю. Угу. О том, чтобы этот вопрос, да, вопрос в постели, был бы таким предметом для размышлений и некой обратной связи. Для нас очень важно, для развитии YouTube-канала очень важна обратная связь. Она проявляется в лайках, конечно, и прежде всего в комментариях, uh -huh. что призываю, призываю зрители писать комментарии, делиться своими легкостями в жизни или, наоборот, какими-то тяжелыми моментами, ситуациями. Вот и я надеюсь, что вопросы Аллы будут помогать. <как> Слушай, у меня к тебе вопрос в связи с твоим. А как ты относишься к слову душа? Хорошо отношусь к слову душа. Uh -huh. Ну, если я спрошу тебя, где она у тебя, покажешь? Верхняя ну, часть груди. А, ага, вот здесь, да? Ну, тогда, наверное, мой вопрос был бы, э, как мне соединиться со своей душой, или, ну, вот вокруг этого, или mm -hmm. как мне почувствовать сейчас свою душу, или где ты, моя душа? Mm -hmm. Вот какой-то из этих вопросов ну, или на твоем языке чтобы был, да, я все же не ты, вот, что-то связанное с этим абсолютно точно будет про тишину. Это, это очень интересно, потому что как раз э, имеет, имеет э, смысл в момент пробуждения, когда голова занята такими вопросами внешней, скажем так, жизни, как раз э, переключиться на внутреннее состояние, и из этого внутреннего спокойствия и тишины да уже приступить к выполнению служебных и не только обязанностей. вот вот ну вот Власть. вот такой вопрос Спасибо, я благодарю я благодарю но ну, видишь ты прямо я задумалась видишь я искала не вот так вылетела как обычно у меня это бывает но мне действительно важно было по потому что мы разные и разные темпераменты, и по-разному пробуждаемся, и у нас разные привычки, и поэтому... Но душа всегда беспроизвестная. У меня был вариант сердца, но сердце, можно опять же, мозг может зацепиться да -да, там, да. представить его Орган. именно физиологическим органом, да. и это будет точно не про уединение и тишину. И поэтому я остановилась на душе. На самом деле, этот вопрос схожий, опять же, с вашим, что со мной сейчас происходит, да, э, ну, с таким, но с правильным акцентом, как раз для новичков. Для тебя, да, как минимум, да. да, да. Так, я предлагаю в этот момент, не в конце программы, как обычно, все-таки получить подсказку от наших, от ваших коучинговых карт. Давай, и, например, как раз мы свяжем это все, да, да. свяжем. Такое, и легкость, и тишину, и постели, вопросы. Да, с подсказкой карт. коучинговых карт. Так, какую открываем? Давай откроем, давай откроем ресурсы. Ты класснючая, да? Да. Мы перед записью с Аллой говорили о том, когда же появится ссылочка на желающих приобрести ваши коучинговые карты замечательные. Алла обещала. Если что, я просто фиксирую этот момент. Алла обещала. Да, да, ссылочку. да, я обещала. Кстати, ты можешь у команды спросить сегодня? Может быть, уже она и есть такая ссылочка. Хорошо, тогда добавим под видео. Угу, хорошо. Давай откроем Е10. Так, Е10. Что Ой, вот прямо нам нет. картинка в тему тишины и уединения. Просто, просто масса. F. А что там за вопрос? Е10. Что может мне помочь? О, что может мне помочь? Что может, быть, что может мне помочь больше быть вот в этой уединенности, соединенности с собой, чувствовать тишину, потому что вот, можно даже, знаешь, сделать вот такие, если вот не можете пробуждаться вот в этой тишине, то можно сделать себе еще одну такую технику, делюсь я ее. можно просто в любой отрезок дня Сделать себе 10-15 минут, завести прямо на гаджете тайминг и как вам удобно прилечь или присесть, закрыв глаза, и представить, что вас окутывает тишина, как такое очень мягкое, пушистое, теплое одеяло или плед. И вам становится все теплее, и вы расслабляетесь, и вы чувствуете, как внутри как будто бы такое тепло растекается по телу и постепенно останавливается внутренний диалог. А в это время как раз идет очень серьезное и сильное обновление на клеточном уровне, идет восстановление всего организма. Если так, такие делать себе перерывчики, да, хотя бы раз в день, это, ну, это и есть такая медитация. Не ругать себя, если придет какая-то мысль, просто заметить ее и опять переключиться вниманием на то, как растекается тепло и как что-то внутри происходит. И возникает ощущение какого-то благополучия, безопасности, доверия, такой мягкой энергии. Это все целебное, целебное свойство тишины. Это такая медитация, Алла, Алла когда я начала говорить, я прям погрузился внутрь себя, вспомнил про вашу медитацию на квантовом скачке, и как она мне понравилась и другим присутствующим. Подумал о том, как было бы классно, если бы мы на легкий понедельником на одном из хотя бы послушали бы утреннюю медитацию. Легко а вообще, легко. Давай а, сделаем в и... следующий раз, я с удовольствием. Всё, такая настройка на день, сделаем медитацию, настройку на день. Класс. Не зря, значит, не зря с вами сегодня поговорили. Поделитесь, какие ваши планы на эту неделю сочетаются с мудростью Лаудзы и с внутренней тишиной и уединением? Ты знаешь, эта неделя такая любопытная тем, что у меня заканчивается крайний день сертификации и выпускной у 31-й группы. Международной интегральной коучинг-школы. И в этот же, во вторник заканчивается, а в 5, нет, в субботу, а в субботу стартует новый поток, 32 Группа уже в Телеграм-канале общается, знакомится, там такие невероятные люди. Я прям, знаешь, сама себе завидую. Читаю, уже начали они заполнять анкеты, читаю эти анкеты, вновь наслаждаюсь тем, как красив человек. Как же красив человек настолько разные, настолько и по возрасту, и по сфере деятельности, и по мировосприятию, и по статусу. У меня, простите, по... простите оба, да -да -да, я буквально там, пару дней назад видел видео, где граница двух океанов, где, где два океана, и они не смешиваются, потому что в них разная вода. Да-да-да. Вот так и здесь, да, вот так -да и здесь. В общем-то, для меня коучинг школа она как будто перманентно есть все время, да, все время какой, с каким-то потоком. И у меня будет между ними среда, четверг, пятница. Три дня, только три дня, когда один поток закончился, а второй поток начинается. Это очень редко, ну, обычно, там, пару месяцев. Очень интересно. Что еще такого прям любопытного? Я на прошлой неделе стартовала корпоративную программу по коучингу mm. для Европейской бизнес-ассоциации. Прям, ну не знаю, поймала невероятный кайф, потому что давно корпоративных именно программ модульных не проводила больше, либо точечные, либо вебинары такие, знаешь, там, двухчасовые для всех сотрудников компании. А тут именно топ-команда, которая хочет внедрить коучинг в управленческую культуру, повлиять на корпоративную культуру этим, и это прямо вау, у меня продолжение на следующей неделе. Четыре недели будет продолжаться только первый модуль, а дальше нас ждут еще два или три, решим после первого, два или три. И у меня крутое событие, вдруг нас смотрят и представители «Янг Бизнес Клаба», я провожу на все филиалы в онлайне «Квантовый скачок». Я говорю, почему так поздно? Они говорят, мы еще не успели итоги подвести. Мы еще празднуем. Да, мы еще празднуем. Да, да. Вот. Поэтому будем подводить итоги года. Тем более, что по восточному календарю он только-только mm -hmm. начался. Еще есть время и итоги собрать, и запустить такое, создать пространство, в котором эм, все запустится. Вот такие события, ну, помимо... Этого. Конечно же, коучинг мой любимый, родной, конечно же, все, что мы делаем, творим и вытворяем с моей командой живого дела и международной интегральной коучинг-школы, вот. вот такие нас ждут дела. А еще я придумала, и на следующий день ну, допиливаем уже презентацию, в коучинг-сообществе про коуч недавно презентация была, открывали мы двери, все могли прийти, посмотреть, послушать. Кстати, приглашаем туда не только коучей, а и тех э, людей, помогающих профессий, но которые коучингом интересуются. Э, ну, правда, после того, как вы с нами познакомитесь, вам очень захочется обучиться, это я прям, ну вот точно гарантирую. Вот, присоединяйтесь к нам или хотя бы приходите на отдельные мероприятия. Так вот, 7 числа я провожу мастерскую, которая называется «Демотивация и мотивация. Как управлять?». Это абсолютно новая, новая программа, новый продукт, специально для коучингового сообщества разработала. Сама очень вдохновилась, я обожаю новые программы, команда не дает делать большие сейчас, говорят, так за Днепровская дай нам настроить то, что есть, подожди с новыми программами, поэтому я нахожу от отдушину, провожу то ли вот для Янг Бизнес Клаба, там чего-то, да, там усовершенствую, э, там, для, э, кстати, вот сейчас очень-очень многие обращаются в э, разные деловые клубы, клубы женщин, клубы, HR, очень много как-то сообществ разных, угу. которые хотят развивать своих э, участников и тоже для них вот создаю разные-разные программы. Вот это для меня тоже такой вот прямо э, делаю всегда это в тишине и уединении. Вот тебе и связочка. Вот для того, раз... чтобы что-то новое, страстное возникли, нужно вот этот вот покой, главное в движении. Лао -дзы. Вот этот покой я в творческом процессе, в уединении, там что-то возникает, а потом 200, 100, там, а потом энергии да, да и дальше полетело все лучами света, изменять жизни, помогать людям, поддерживать их на своем пути. Вот как-то так, такое соединение. Я, я как раз последние семь минут держу в голове этот вопрос, да, который для меня тоже всплыл. Как вы планируете себе тишину уединения для того, чтобы создать новый продукт, что-то новое? Для меня, допустим, это тренинг. Для кого-то еще, не знаю, там реферат, реферат, дипломную работу, что угодно. Смотри. Работу. Как это можно запланировать себе в график и, и не пропетлять в самый потом ответственный момент? Смотри, почему люди петляют? Ну, я действительно планирую, но я скажу тебе, почему петляют. Люди думают, что нужно что-то внешнее. Ну, например, вдохновение, когда придет, типа, да, что оно внешнее. Вдохновение никогда не внешнее. Оно всегда внутреннее, всегда с нами. Надо просто обратить на него внимание. Надо обратить внимание, как им все черты характера все качества, которые нам нравятся и не нравятся в других, все есть у нас. Мы просто их не проявляем. И, или те, которые не нравятся, проявляем, но в искаженном качестве. И поэтому не разрешаем себе их проявлять, вот, но, потому что нам кажется, что это будет плохо. Все у нас есть. Есть и вдохновение, и, возможно, созидать, создавать программы. Кстати, мы тебя позовем, ты помнишь про это? Так что уже начинай. Я начинаю. жду, шоу, сижу, жду. Лобеднями, <свят> <На> <свят> ни ничего не готовлю. Смотри, ты уже готовь, потому что уже пригласили официально. <свят> ты уже начинай. <свят> вот, просто дату, дату там надо, ну, надо придумать, чтобы тебе предложить. Я действительно, ты спросил, как я, я действительно это планирую. Меня, меня мотивируют сроки. И всегда мотивированы. Uh -huh. эм, я знаю ну, наверное больше не сроки а обязательства но для меня обязательства хорошее слово я не должна потому что я то делаю что люблю и если я заявила что будет например этот мастер-класс в сообществе uh -huh. седьмого я понимаю что у меня такая неделя вот это когда у меня э, заканчивается одна школа начинается другая я на ней не буду делать значит, я должна его сделать на неделю раньше. Вот смотри, uh -huh. просто рассказываю. Когда я говорю «должна», это хорошее для меня слово, потому что здесь связка с не вот это "должно", да, как будто кто-то меня погоняет, а это мой внутрь, мое внутреннее обязательство, которое я держу перед собой и перед людьми. Uh -huh. Я люблю это, я люблю то, что я yeah. делаю. Конечно, если бы это была каторжная для меня работа, даже если бы я сказала, то, наверное, я тебя подгоняла, но я бы все равно сделала. У mm -hmm. меня с этим, ну, с обязательствами, данными людям, всегда очень такое трепетное к ним отношение. Mm -hmm. Итак, обязательства, сроки, холодная, холодный разум. Так, что у меня на какой неделе? Mm -hmm. Так, здесь нет, значит, вот тут по свободней. Мне надо здесь сделать, потому что дальше э, уже там допилить, красоту навести, но здесь должна быть уже четко структура. И все. Дальше очень просто. Я смотрю, когда, например, там у меня с 12 до 2 есть время. А сколько я... часов, простите, а сколько часов на такую работу, где уединение, нужно подумать, что-то по посоображать. Ну, смотри, я ну, у каждого, конечно, по-своему. Но я до того, как я сажусь, уже это выединение, там, тишину. делать, мне очень, мне нужны какие-то идеи до этого. Где возникают мои идеи? Я знаю, что у меня, например, мне предстоит 5 мастер-классов uh -huh. для разных событий. Uh -huh. И я тебе буквально рассказываю, это было со мной на прошлой неделе. На прошлой неделе идеи эти появились, и уже я запаковала это в презентацию. Так вот, лучше всего идеи появляются, когда мозг занят чем-то ритмичным. Для меня это либо бассейн, где я плаваю, ритмично, uh -huh. Там, кстати, полно тишины и уединения. Сауна, где я погружаюсь в тишину полную. Я обожаю сауну просто, когда вот горячо. Вот в сауне мне, вот именно где мне пришел в голову этот мастер-класс? спал. Там я его, по сути, сочинила. Там пошло, и где уже я соединяла все, идеи пришли в голову. Я же могу вот этот, вот, вот это дать, как такой вот, костяк этого мастер-класса. А потом, когда я сидела уже в джакузи в теплом, с бульками вот этими, с бульбашками, то там я уже доперевала так. Смотрела, кстати, на горы в огнях, это было вечером. И, и думала, так, сначала вот это, тут как раз смена активности, тут еще вот это. Я вышла из СПА, взяла заметки, написала пять пунктов, коротко. Групповая работа, Э, дем... мотивация, демотивация, там то-то, то-то, то-то. Пять пунктов. Все. И я э, буквально через пару дней, у меня было в расписании уже стояло, я создала себе уединение, кстати, э, почему-то я здесь, в этой квартире, где мы находимся, очень люблю творить в спальне. Мне подарили мои близкие такой вот столик, который mm -hmm. классный очень. И я легла, Поставила этот столик и запилила презентацию. Никого не было дома, они уехали куда-то, по-моему, стоматологу. Вот, вот так родился... Вот он, вот он тяжелый труд, Алла Заднепрос, как, как он тяжело выглядит. А Смотри, видите, сколько легкости там. Представляете, вот вы мне сейчас в голову, реально, столько в этот, сказать, вдохновения, потому что действительно то, что я воспринимаю, как, как знаете, то каторгу, нужно себя заставить. И вы тут это объединили, бессовестно объединили, понимаете, со спа, спали... Но для меня, я согласен, для меня это прогулки, тоже я вот, когда я, я хожу гуляю, Иван, когда ты можешь расслабиться, тоже подумать, вот, как своего рода медитация, и спальня, вообще, мое любимое, любимое место, поэтому, класс, не зря я вас домучил, 34 минуты сегодня мы перебрали, перебрали тайминг наш, я вам очень благодарен. Дорогие друзья, пишите комментарии, что вам было ценного, что вам стало легче в результате просмотра нашей программы, и до следующей недели. Тишины и уединения для э, соз создания чего-то гениального. Класс. Пока. Спасибо.